Все, отлично. Ну, все, тогда начнем. Так, немножко быстренько о себе, значит, я являюсь совладельцем email-маркетингового агентства EmailBoom и в сфере email-маркетинга, ну, около пяти лет, наверное, нахожусь. Вот, и из личных достижений, значит, по привлечению посетителей на сайт 210 тысяч человек, то есть мне не удалось за три дня привлечь. Так, все, идем дальше. Некоторые, значит, из предложенных ниже вариантов писем вы сможете использовать. Да? Даже если никогда ну, ничего не рассылали по базе, вот, по своей, вот. а некоторые письма можете внедрить уже в действующую, в настоящий момент, ну, компанию, да, если у вас есть, если используете. Так. Еще хочу сказать то, что скорее всего для реализации некоторых вещей, которые я расскажу, вам потребуется программист, ну, либо в вашей компании, либо, ну, сторонний какой-то, вот, ну, быть может, вы и сами умеете некоторые вещи эти делать. Так, значит, что здесь хотел сказать, да, то есть бонус или подарок какой-то лучше, чем скидка, вместо скидки обещайте подарок, придачу к покупке, то есть много бизнесменов, да, компании используют, как бы стимуляцию к покупкам только в виде, там, какой-то скидки, акции, да, распродажи. Вот. Как вариант, вы в своих e письмах можете анонсировать то, что вы дарите подарок какой-то конкретный, да, ну, если человек закажет, например, на этой неделе. И там выше, в высшей степени там, профессионализм можно проявить свой, это распозиционировать свой подарок еще лучше, там, например, чем товар, который человек купит. Да? То есть расписать, какие у него там преимущества и так далее. Вот. И подарок, кстати, не обязательно делать дорогой. Вот. А, можно даже, ну, смотря там от вашей а, сферы, а, ну, да, бизнеса, вот, а, можно уже там разные подарки покупать. Например, а, вот китайские всякие красивые, а, например, там, не знаю, там, безделушки их, их, да, которые можно оптом покупать просто. И там себестоимость их будет там 50 рублей, да, это и украшения какие-то, и там, не знаю, стоматологии могут дарить там зубную нить в подарок, да, а, из этой серии. И, а, там, я не знаю, зубная паста, ну, что угодно. То есть можно тут уже как бы пофантазировать. Вот, подарок может быть, опять же, повторю, да, то есть недорогой. А, опять же, за счет того, что вы его купите, оптом, а, там, 50-100 штук. Поехали дальше. А, ну, вообще еще хотел сказать, то, что примите за правило, да, дарить а, подарок всем клиентам, которые у вас что-то купили. Ну, обязательно в виде сюрприза, потому что, то есть, ну, не предупреждайте, а, что... Сейчас вы закажите у нас то-то и получите вот то-то еще в подарок. То есть тут немного другой ход. А если это будет сюрприз, то есть человек, который не ожидал даже, что он это получит, да, то от этого растет молва. То есть мне не так давно например, там, заказывали наклейки для там, айфона, да, и компании там ну, одной компании. Они вместе с, с этим там с этой наклейкой на телефон подарили а, корицу ну, вот просто корица да там вот, вот палочка вот я не знаю там, для кондитерских изделий можно использовать я уже наверное человеку 10 наверное, рассказал то что вот мне вот такой вот подарок сделали то есть ну как бы вот так вот то есть но ну, это сподвигает то есть и чем необычный более подарок и сделать то есть, а больше тем ну, тем больше о вас будут рассказывать ну все это немножко просто это, о бизнесе было Uh, так, дальше какие у нас, значит, бывают письма. Uh, благодарственное письмо с рекламой, uh, то есть после действия на сайте, например, после покупки, регистрации, голосования, да, кого то uh, Такие письма, uh, ну, по открываемости, вот если брать вообще email-маркетинговую компанию, по открываемости они гораздо выше, да, то есть человек -то зарегистрировался, ему пришло письмо подтверждение, то есть оно его откроет, вот, и ничего вам не мешает, uh, тут же сам самом низу этого письма какие-то просто товары да свои уже там ну картиночка там описание там не знаю цена уже сразу представить ну к примеру да то есть раз эти письма хорошо открываются ну почему не использовать это вот опять же можете некоторые компании используют там, сразу купон дарят какой-то ну скидку какой-то какие такие вещи то есть можно это анонсировать Так, значит, запрос, запрос отзыва. Вот есть у вас база клиентов, да, или там, ну, например, уже, которые что-то купили, по ним можно запросить отзыв, да, и, ну, о вашей работе, о том, как вам там понравилось, не понравилось, там, что хорошо, что плохо, там, в обслуживании было. И по новым клиентам то же самое вы своей e-mail маркетинговой компании, значит, можете настроить, то есть автоматически человеку будет уходить запрос вот этого вот отзыва, да? этот отзыв, конечно, можно размещать у себя на сайте, да, то есть чем больше отзывов, тем для новых посетителей больше будет доверия к компании, компании. Да? и также сейчас хорошо эти отзывы будут работать, вот есть, ну, есть много просто вот этих вот сервисов с отзывами, да. Прямо в поисковике там, наберите сайт с отзывами, да, или там оставите отзыв там, ну, то есть поищите, да, покомбинируйте, там запросы. Вот, и их достаточно много. Вы знаете, то есть в сайта сейчас некоторые там вещи Яндекс у нас внедрил новые. Это что они там ссылки отменили, да, и так далее. То есть некоторые не знают, как теперь продвигаться. Вот, как раз с помощью таких отзывов вы просто свой бренд упоминаете. То есть ну, там клиент пишет а, спасибо компании такой-то а, за там, быстрое обслуживание и так далее пришел товар быстро там качественный, ну, качественный товар да и так далее и то есть вот эти упоминания вашего ну вот этого бренда да на других сайтах будет хорошо сказываться на позициях вообще в поисковых системах. Вот, это как дополнительный плюс такой. Вот, ну и помимо этого, люди все-таки пользуются вот этими сайтами, и ищут. Если вы посмотрите, наберите свою компанию в Яндексе, ну, если вы уже достаточно давно там, существуете на рынке, наберите свою компанию и добавьте там слово отзывы. Да? То есть люди ищут вот эти вот отзывы о том, с кем они работают. То есть о вас уже почва будет подготовлена, что уже на многих сайтах хорошие положительные отзывы о вас. Так, вот эта вот вещь, я не знаю, мне еще, по крайней мере, никто не присылал, то есть письмо с таймером в виде картинки GIF, да, то есть это анимированная картинка, отсчитывающая время до окончания акции. То есть вы наверняка видели на сайтах, да, там, одностраничных чаще всего, у вас осталось там 7 часов для того, чтобы там заказать то-то, да. На самом деле такую картинку с таймером, да, можно вставить и в письмо. Да, не везде картинки открываются, вот, но там, я не знаю, на Mail.ru а, точно открываются, да, а, если в самом интерфейсе почты смотреть, вот, а, то такой таймер будет подвигать, соответственно, людей, а, ну, более, а, скажем так, шансов, что он у вас купит, больше. Вот, а, то есть ему ну, там не на сайте уже, а прям, прям одностраничный сайт приходит уже в самой почте. Вот. И для тех, кто ни. У кого не открываются картинки, да, обязательно используйте альтернативный текст. Альтернативный текст, немножко отвлекаюсь на Извините, значит, альтернативный текст это я не знаю. Если вы не знаете, то программисты знают. То есть это такая как бы, настройка вашего письма, да, вместо которого вот, у человека картинки не показывается, вместо этой картинки, значит, покажется вот этот вот текст. Да, и, а этот текст вы просто напишите в виде там, количества часов до окончания акции. То есть человек и так и так придет: либо таймер, либо вообще. А, то есть, ну, просто текст, да? ну, уже лучше, чем вообще там пустота будет. Да-да-да, Александр, спасибо, что помогаете. А, так, а, идем дальше. А, теперь некоторые такие виды акций, да, которые вы можете там а, рассылать по, по своей базе. А, сколько букв в e а, столько процент скидки вы получаете на этой неделе там, при покупке, при покупке вообще или при покупке там, конкретного товара, да? а максимальная скидка, ну опять же обозначает, что у вас там не было человек себе не придумал 100, 100 символьный символный email, да и не, не требовал от вас скидки 100 вот. а, ну, человек подписался, то есть у него есть определенное количество символов email там, а не знаю 10 15 20, вот. ну это будет интересно, необычно а человек полезет считает сколько у него символов, то есть Добавляет внимание к вашей рассылке, да, к вашему письму конкретному. И шанс, что он перейдет на сайт, там будет что-то выбирать уже к себе подает скидку. Ну, они увеличиваются. Да? Так, сейчас Александр еще комментирует. Так, значит, еще другие варианты, да, то есть сколько букв в имени в вашем там, в дне или месяце рождения. То есть, ну, тут уже можете придумать по-разному, от, от чего отталкиваться. Так, дальше. Есть такой магазин Центробук, да, то есть у них используется такая вещь. ежемесячная акция каждый 13 числа, да, скидка 13% на весь ассортимент товара. Ну, вам не, ничего не мешает сделать то же самое и у вас. Да, то есть e а к сервисе по рассылке очень легко можно настроить, чтобы там ежемесячно По таким-то числам высылалось определенное письмо. Да. Сегодня там 15 число, у нас 15% скидки. Да, и ну, Человек это приедается, приедается, вот, и может быть даже уже без письма он начнет вам заходить там по определенному числу, опять же в зависимости от конечно, бизнеса, который у вас есть. Вот, и, ну, то есть такой, такой вариант тоже можно использовать, как ежемесячная рассылка в определенную дату. Так, дальше. Так, некоторые рекомендуют добавлять сразу такую, чтобы ну, подписчик там, при первом письме, например, да, добавил в адресную книгу, то есть отправителя. То есть, например, я делаю рассылку и прошу подписчиков, да, там чтобы они зарегистрировали, то есть добавили меня в адресную книгу свою, да, это, ну, чтобы потом я там в спам не попадал. Вот. И ну, не всем понятно вообще. То есть мне вот пишут там, например, в Яндексе, да, если мне приходит такое письмо, и мне вообще непонятно там, куда тыкать надо, а, то есть как в адрес, ну, книгу себе добавить, вот эти вот e Польза от этого, конечно, есть, но многим это непонятно. Я уже не говорю там про обычных пользователей, а, которые ну, вообще там, не знаю, в Одноклассник зарегистрировались хорошо, и, все, и вот почта у них еще есть. Вот. Что здесь можно сделать? А, то есть, программист, либо там, я не знаю, маркетолог, наверное, сможет вот эту базу разделить вашу, да, подписчиков на категории, то есть сегментировать пользователей Mail.ru, Яндекс.ру, да, там Rambler.ru и в зависимости от этой почты, да, то есть в зависимости от сервиса получателя, человеку автоматически будет подставляться инструкция ниже, да, в письме, как можно добавить в адресную книгу, да, этот, а, этот адрес. То есть нажмите сюда, сюда, сюда. Можно даже картинки а, самое, добавлять. То есть, ну, конечно, не переборщить. Вот, ну, сам факт поняли, да. То есть а, это называется динамический контент. Да? То есть в зависимости от получателя идет свой уже блок с, ну, с информацией. Да, эффективность мало, тем не менее. То есть реализовать, если в таком виде, она всяко будет лучше, чем просто добавьте наш адрес в адресную книгу. Да? то есть Непонятная инструкция. Потом на свой страх и риск дальше взаиморассылать Идем дальше. Разные письма для разных под, каналов подписчиков. Да? Я сразу прочитаю, а потом прокомментирую. Для тех, кто что-то купил, отправляем серию писем по использованию купленного товара. Да? Там, либо там, услуга, может быть, какие-то полезные советы, даже отправляйте. А тем, кто только что подписался на рассылку, отправляем письмо с благодарностью или сразу с купоном на скидку в том же письме. Да, то есть не нужно всех подписчиков объединять в одну базу, да, и слать по ним то же самое. Да. То есть, там не составляет труда посидеть немножко, да, кропотливо и поработать все-таки на своей компании, да, ну, e-mail. Вот, но все-таки вот это вот сделать, и тогда. Более персонализированная информация будет приходить к пользователям. Вот. И, ну, тут, тут понятно, да, то есть из писания, а, то, что ну, человеку будет более полезно, например, получить там 2-3, а, например, письма. Может быть, одно, два там письма, да. Купил а, он там микроволновку, и там еще отправляется а, информация там по, по использованию этой микроволновки, там, например, ну, что-нибудь из этой серии или, там, а, ну, после, после этого, кстати, можно делать, например, уже 2-3 письма ушло по одному сегменту базы, 2-3 письма по другому сегменту. Потом ну, вы эти два сегмента объединяете, уже рассылаете обычную полезную рассылку да, с своими статьями. Вот, и, ну, и там уже, соответственно, перемешиваете с акциями и так далее. Так, комментарий. Так, идем дальше. Благодарить за чтение рассылки или тех, кто купил, например, там, два товара у вас там, за два месяца, например, да? а, то есть отдельно нужно их благодарить, эти пользователи, потому что это лояльные пользователи, которые вам а, доверяют. Вот. Как вариант, да, письма, то есть, например, письма. «Меня зовут Иван, я руководитель отдела продаж компании там такой-то». Изучаю показатель магазина и обнаружил, что вы заказали у нас уже три товара за последние шесть месяцев. Да? Ну, там, за три месяца, четыре месяца спасибо вам за доверие, да. я хочу сделать сюрприз для вас. Со следующим заказом я это проконтролирую, вам отправят подарок от меня. Хорошего дня и там с уважением Иван. вам. Да, плюс фотографии вот, вот, директора, да, директора или руководителя отдела продаж. То есть очень личное такое письмо получается, человек знает, что он купил, там, два товара, три товара, то есть смотрите, как вам там выгоднее. И опять же там про подарки я говорил, что можно подарить, смотрите и отправить уже со за следующим заказом. Вот, ну и, соответственно, это можно отправить там, с курьером либо почтой России, в зависимости от города. Достаточно. Дальше. А, значит, страница после отписки от рассылки. То есть некоторые пользователи, а, это не секрет, они отписываются от рассылки. Да? А, определенный процент этих пользователей можно вернуть обратно на рассылку. Да? А, например, человек нажал отписаться от рассылки, перешел на страницу сайта вашего. Да? А, там может такой текст находиться. Значит, мы сожалеем, что не оказались полезными ну, для вас, да, и вы, или вы, может, а, или может вы переслали письмо другу, и он отписался от рассылки, ведь он не знал, что отпишет вас, да, если это так, вы можете снова подписаться, да, и там разные компании по-разному используют, там еще какие-то там грустные картинки, а используют там, может быть, сотрудника какого-то там, не знаю, зверушки какой-то, то есть там она плачет, что вот, человек уходит. Есть, на некоторых это работает, и там, ну, процентов 10 а, вы обратно можете вернуть да, вот это, а, в подписной своей базы. Ну, те, кто отписался, соответственно. Так, идем дальше. А, еще один вариант, да, то есть часть от потраченной суммы зачисляется на счет. А, то есть человек что-то купил, у него сразу там, а, вы можете даже об этом предупредить а, человека, а, то есть тратить там, там, тысячу рублей, и у него, например,. Двадцать от суммы покупки там, мы зачислим на ваш баланс в нашем магазине. Да, это нас подвигает. То есть вот эта вот накопительная система, чтобы человек накапливал эти там, баллы, рубли, там, что угодно у вас может быть. А опять возвращался, к вам возвращался, то есть копил, смотрел, там, следил за этим, сколько же у него там осталось там, денег, на счету уже накопилось. И после этого можно высылать да, ну, цифру вот этого баланса, сколько у него там уже накопилось. Плюс сразу. А если там это значительная суммы, может в принципе сразу, ну может там товары у вас недорогие, да, сразу высылать уже несколько товаров, либо которые он может уже купить на эту сумму, либо просто анонсировать некоторые товары, дороже могут быть, но тем не менее у него получается там некоторая скидка, да. Опять же здесь само собой смотрим на окупаемость а, то есть, вот этих вот накоплений, вот, а, в зависимости от того, какую наценку вы делаете на товар. То есть от этого уже и плясать. Так, идем дальше. Ограничение срока и конкретная экономия. Значит, пример, успеть купить до такого-то числа и сэкономить там, 300 рублей. То есть, а, здесь конкретизируйте, не говорите, там, на 20% легче люди воспринимают а, конкретные цифры а, уже ну, в рублях. Да, и не просто пишите там, сэкономите 300 рублей, ограничивать еще и по сроку. Да, ну, здесь некоторая такая комбинация идет по Тут, я думаю, понятно, идем дальше, дешевле, дороже да, такой прием. Тоже пример, сегодня или на этой неделе да, вариант маникюрный набор там, Silver Star дешевеет на 20%, а завтра или там, на следующей неделе станет на 20% дороже, да? успеть купить набор там, всего за столько-то рублей, Да, то есть человек показывает какую он экономию может получить, и насколько это дороже станет уже завтра или на следующей неделе. Это как раз один из вариантов так называемого дедлайна, когда да, выставляется ограничение на какой-то срок, и все после этого там, акция заканчивается. Ну, не забывайте, само собой, получать эти цены, если вы это анонсировали. Идем дальше. Так, есть такое у нас, есть такая категория в любой базе подписчиков, как мертвая, мертвая часть базы. Да, то есть это те люди, которые вообще никогда не реагируют на ваши рассылки, письма, и то есть их можно реанимировать. Да. Тоже там, насколько я помню, другой спикер упоминал, то есть ну, не давался шаблон, как это можно сделать. Ну, прям с конкретными текстами. То есть я вот здесь приведу. Значит, первое письмо ему уходит. То есть, ну, в любом сервисе статистики вообще, да, то есть рассылки. В статистике можно смотреть. То есть, кто там не открывает ваши письма, кто не кликает там по ссылкам, а да, то есть их людей можно отследить. Соответственно, вы выбираете просто эту категорию, уничтожить, конечно же, по всем, да, и отправляете им конкретно там, первое письмо. мы заметили, что вы не читаете наших писем. Вам больше не интересно то, что мы шлем? И если нет, пожалуйста, отпишитесь. Да? Потом, через 48 часов, например, шлем следующий, следующий текст. Вы решили не отписываться? Здорово. Тогда я хочу подарить вам скидочный купон на любую покупку, действующую до там, определенного срока. Да? И пошло третье письмо через неделю. Вы не отписались, но и купоном не воспользовались. Не хотим вам надоедать, давайте удалим вас из базы. Да? И потом идет две ссылки. Там, Удалите меня из базы, то есть, ну, обычная отписка. Да? И не удаляйте меня. Первое отписывает подписчика, да, которая. А вторая ссылка ведет на страницу благодарности. Соответственно, с текстом. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы постараемся и дальше радовать вас полезной информацией на тему какую-то, то есть анонс вашей вот полезной рассылки, которую вы шлете, и присылать выгодные предложения от нашей компании. Предупреждайте, что вы высылать будете там, не только полезные какие-то вещи, да, но еще и там, мы называем рекламой, а там это будет выгодные предложения. Да. Так, идем дальше, и дальше что с теми людьми делать, да, то есть, которые там прореагировали тем или иным образом. Если вы платите в сервисе рассылки за количество подписчиков, да, то есть там, 2000 подписчиков, вы там свой тарифный план можете только включить, да, если там 2001 подписчик у вас уже будет дороже да, тарифный план, или за отправленные письма, то есть некоторые ограничивают. Сервис рассылки, да, количество e-mail, которые вы можете отправить, то вы, соответственно, смело удаляете тех подписчиков, которые продолжают молчать и не реагируют на письма. Да? А, то есть вычищаем базу и экономим все деньги. Вот. И если у вас нет ограничений да, на количество подписчиков, то оставьте мертвых вот вот, вот эту мертвую группу да, подписчиков для уменьшения процента нажатия кнопки спам от общего количества отправленных сообщений. Так, сейчас, наверное, с первого раза может быть непонятно, то есть у вас есть, например, определенное количество подписчиков, например, там 100 человек, да, из них там 40 человек, они находятся в базе, да, ну, то есть кусок мертвый, да, в базе, соответственно, никак не реагирует. Когда вы рассылаете 100 писем, вот эти вот там 20 человек, ну, то есть 100 подписчиков отправили. 20 человек эти, они молчат, да? Они молчат, но и на кнопку спам не нажимают. То есть от общего количества, то есть спам-фильтры как действуют? Какой-то процент пользователей нажал на кнопку спам, все, ваша вся рассылка пошла в спам, например, на Mail.ru, да? А здесь вы просто делаете а, такую себе подушку, да? То есть у вас часть пользователей точно не нажмет на кнопку спам, потому что, ну, что они вообще никак не реагируют да, на вашу рассылку. То есть, ну, как бы, некоторую пользу здесь а, себе, как бы, извлекаем. Так, надеюсь, понятно, да, по отзыву понятно. Все, идем дальше. Значит, вообще, как таковой элемент важный, да, в письмах, в любых, это фотография сотрудника, да. Ну, это более личное, более личное сообщение получается, да, то есть вы либо в рассылке у себя полезной, либо в обычной корпоративной переписке при общении с клиентами, да, Используйте фотографию сотрудника, да? ну, это вызывает больше доверия, то есть там, побольше реквизитов, ну в плане там фамилия, имя человека, его контакты, разные, причем да, там email, скайп, телефон, плюс фотография. Ладно, там не везде фотографии открываются, но тем не менее, то есть, в распространенных сервисах фотографии открываются и человеку будет приятнее общаться с людьми, да? то есть, там, чем просто с текстом. Само собой там есть виде писем, где можно их не использовать. Например, там вы просто, как я не знаю, груп он да, просто куча-куча а, фотографий, описаний, цен и все. Вот отправили и отправили. Да. Ну, там, можно так слать, а можно все-таки оформлять это в виде а, более личных писем. Так, идем дальше. А для расширения списка рассылки используйте смежные ниши. Ну, это вот такой, как бы просто прием, как можно расширяться еще, да, например, продавая маникюрный инструмент, просите прорекламировать вас в компании по заточке инструментов, а вы в обмен прорекламируйте их, да, то есть в своих рассылках. В сетьми предлагайте вашим подписчикам скидку от по смежного магазина, под предлогом того, что магазин является вашим партнером. То есть, ну, я думаю, здесь понятно, там мне надо еще, еще какой-то пример, то есть вы там связываетесь, просто берете магазинах написали им, а, и спросили например, давайте такую штуку сделаем, а, поменяемся то есть, вот этими акциями да они вас прорекламируют, вы есть, там пример, например по базе а, количества подписчиков ну, вас устраивает да то есть ну ничего не мешает сделать так и этих вот подписчиков а, ну, смежного магазина можно направить не обязательно там, на какую-то вашу акцию или еще что-то Лучше а, на подписную страницу его отправьте, чтобы он всегда у вас там в базе да, остался, чтобы вы могли дальше-дальше ему слав. То есть не делайте так, чтобы просто привлечь там, побольше посетителей к себе на сайт. А, потому что у сайта да, а, превращение а, посетителя в покупателя оно гораздо ниже. Да, да, да, партнеры пусть сами рассылают. Все правильно, да, Александр. И вы, соответственно, тоже своими силами рассылаете по своей базе. Идем дальше. Внизу писем полезной рассылки. Упоминайте две ссылки на тему прошлых выпусков. То есть вы считаете полезную рассылку. Да? анонсируете, то есть дальше идет, да, или одну прошлую, один анонс. То есть анонсируйте, что у вас будет дальше идти в рассылке. То есть человек, вот сейчас вот не интересно то, что вы написали, но зато будет интересно. Что вы напишите дальше? Да? То есть его вот это вот зацепит, и он сейчас не отпишется от рассылки именно из-за этого, да. И проанонсируйте, про, то есть не проанонсируйте, просто упомяните ссылку да, на просто какой-то ваш материал, есть, возможно, человек его пропустил, вот, а у вас там было что-то полезное. То есть у вас получается в одном письме сразу три, три, три полезных информации да, есть для человека. И, ну, что-то что его все равно цепляет, он остается, да, то есть в рассылке вашей. Не отписывается. Там, там, спам добавляет вас. Так, идем дальше. А, так, значит, используем инфоповоды. Инфоповод это, а, ну, то есть повод для распространения информации либо, да, а, что-то, что распространяется у нас а, широко, да, а, там, в СМИ, в интернете, да, то есть, ну, смотрим, а, использовать инфоповоды, да, то есть это э, который присутствует в новостях по телевизору, широко освещается в интернете и там подобное. Да. На основе такого инфоповода можно быстро создать собственную рекламную кампанию по ссылке. На Западе это э, уже вообще как, знаю, обычная практика. Да, э, Какое-то что-то там прям широко известное, прям везде по телевизору, об этом налево-направо говорят. Вот, обязательно они там используют нужно, да, эту вещь. Например, э, чемпионат мира по футболу могут. Э, использовать магазин спортивной одежды, да, написав письмо с таким заголовком: Бразилия, там, Нидерланды, кто займет второе место? Нажмите ну, здесь, если считаете, что будет а, Бразилия или здесь, если Нидерланды. Если вы угадаете, мы подарим вам и каждому вашему другу в социальной сети сертификат на 500 рублей да, для покупок в нашем магазине. То есть а, здесь сразу а, Некоторый такой игровой момент используется, да, узнаваемость, то, что сейчас там большая часть страны, например, там смотрит а, чемпионат мира. И плюс а, дарите сертификат человеку, опять бонус, и еще и расширяйте свою сеть, а, да, а, ну, получателей этой информации на друзей в социальной сети, а, то есть вот этого человека, там, выигравшего. Опять же, программист, если вы сами не знаете, как сделать, то есть, там, попросите помощи, да, а, как отследить вот этих вот людей, которые перешли там по ссылке, ну, то есть, которые угадали, да, кто выиграет. Вот. И обязательно по ним всем разошлите вот этот вот купон на 500 рублей. И плюс скажите то, что мы а, также дарим а, всем вашим друзьям. То есть, там же смотрите, как как вы планируете, чтобы они распространяли, распространяли эту информацию, либо там, чтобы они сами там написали там, кому-то из своих друзей. Но, тем не менее, вы просто этот примерный текст даю, да, вы можете по-другому обозначить, то есть, как, как друзья тоже могут воспользоваться вот этой вот, ну, вот этим сертификатом. Другие варианты значит, для магазина электроники. Пока весь мир ждет чудо техники iPhone 6, мы уже продаем мультиварки с цветным дисплеем с GPS там или что-нибудь из этой серии. То есть если мы разрабатываем там с GPS, ну, то есть, либо юмор, либо там как бы один, ну все равно здесь давите, используется. Есть, iPhone 6, то есть одна из распространенных марок да, в России. Значит, или другой момент используется, новость. Пензячка Мария сташкина стала победительницей первенства Европы по плаванию. Да? то есть ну, это настоящая новость из интернета. Да. Вот. А, в честь этого наш коммерческий директор дарит всем а, нашим клиентам скидку в 20% на следующий заказ а, или подарок там, со следующим заказом. Есть, смотрите, как лучше будет. Да, текста много. А, значит, Не используйте политику и религию, так вы можете потерять даже лояльных подписчиков. Есть, вы не знаете, что там у людей в голове творится, вот поэтому такие трепетные темы не упоминайте. Да? А, для кого-то они могут оказаться принципиальными. Так, идем дальше. Кстати, по поводу текста, ну, как вы можете это использовать, да, то есть читать понятно, это сложно. Потом видео, когда вы увидите уже в Академии, да, ставите на паузу, списываете это, переписываете, то есть, ну, удобно будет, чем там со, со слов моих, что-то пытаться воспроизвести или какие-то какие вещи. Вот я специально поудобнее сделал. Так, Значит, бонусную информацию для участников Академии интернет-маркетинга. Да? То есть эти темы ну, не очень хочется рассказывать, там, прям широко известными делать. Сейчас они станут более широко известными. да. То есть пару, пару фишек я сейчас. Да, сейчас я скажу. Вот. Кто-то об этом знает, кто-то не знает, но я думаю, меньше процентов об этом знает. Сейчас, да, я сразу скажу, отвечу Василию. Инфоповод, да, то есть это, ну, вы увидели, да, примеры текстов, как, как это можно обыгрывать, да, а, то есть упоминайте про футбол, прям, да, пишите отдельную, неочередную а, в своей серии писем, неочередное письмо такое составляете, и вот прям как акция, да, резко проходит, там, на распродажи какие-то такие вещи, а, то же самое, вы просто упоминайте это в тексте, там, прям сразу сверху «Добрый день, там, Иван, например», и пошло это самое про бразилию про микроволновки про что угодно это в теме можно письма упоминать ну, не обязательно в тексте понятно ли есть сказал если я вообще правильно, правильно понял вопрос так значит перейдем дальше то есть теперь к фишкам значит ссылка в письме с параметрами Сейчас я зачитаю, потом расскажу, да, задавайте сразу вопрос, потому что это у нас последние, последние слайды пошли. Значит, ссылка с параметрами. Данные берем из информации, которая нам известна о подписчике, да. например, если знаем, что подписчика зовут там, Марина, делаем специальную ссылку, включающую имя подписчика, да. то есть, если вы не понимаете, о чем сейчас идет речь, о программе спросите, да, а при переходе по ней, да, то есть человек кликает по этой ссылке, сайт, да, то есть я сейчас не буду там непонятных каких-то слов говорить или еще что-то а обрабатывает эту ссылку специальную, да, вашу и в заголовке самого сайта уже пишет: "Марина, привет, рада, что тебя заинтересовало наше предложение". И дальше идет уже описание акции, да, то есть целая страница человеку посвящена, то есть ну как бы я думаю, как минимум он удивится, хотя ничего такого он там не делал, понятно, что в письме это привычно получать какие-то именные, да, письма. Вот, но на сайте редко вообще кто использует, я не видел, а, да, магия, а, я не видел, чтобы вот так вот прям меня по имени там назвали на каком-то сайте, если я там конечно еще не зарегистрировался или какие-то такие там ну, аккаунты я свой там не имею там из серии как в группу, например, да, или по-другому еще можно сделать, а, Марина, привет, эту страницу мы посвятили лично вам, потому что ценим ваше доверие, на этой странице вы найдете персональные скидки, которые действуют только для вас. Да, то есть а, некоторую такую закрытость, ограниченность а, создаем, а, в эту скид, а, то есть на эту страницу размещать можно прямо по блокам а, информацию, да, там, ну, стрек у вас, конечно, магазин там, или а, вид бизнеса, да, а один блок, там, я не знаю, с микроволновками там, или с бытовой техникой, второй там блок там, с личными принадлежностями. То есть, ну, в зависимости от ассортимента, да, то есть, не обязательно, что там, вы один товар какой-то разместили и все. Так, и, значит, еще одна штука, это, если вам сейчас было мало информации, и мало примеров, значит, вы можете посмотреть, вот сейчас на слайде все написано, да, примеры писем от 60 крупнейших компаний России на сайте Gmail Hub. Сможете себе ссылочку записать, скопировать. Groupon, BigLeon, крупные компании разного рода, там не обязательно купонники, там, Ламода, вот это вот все-все-все, то есть 60 крупных компаний, которые профессионально используют email маркетинг, да, и то есть у них можно посмотреть, они ведут, то есть некоторую такую подборку а, по категориям, прям, а, может там ниши своего бизнеса, там увидеть, например, либо а, там разные письма, приветственные письма, там полезные рассылки, то есть все-все-все, это можно будет увидеть, соответственно, на сайте и подчеркнуть, может быть, какие-то идеи или, а, в некоторых примерах можно посмотреть, как даже делать не стоит. Вот. А, По-разному бывает. Вот. Ну, собственно говоря, все. А, если кому-то интересно, соответственно, приглашаю на обучение, у нас проводятся тренинги да, по email-маркетингу. Вот. Ну, сильно заострять здесь внимания не буду. Готов ответить на ваши вопросы, соответственно.